Привет, сегодня такая тема, сколько денег нужно, чтобы вложить в портфель, чтобы выгодно выходило прибыль 20-30 тысяч рублей в месяц. Такая вот средняя сумма. Итак, начинаем. Для того, чтобы столько заработать нужно, или инвестировать, мы сейчас про акции говорим, инвестиции в портфель. В портфеле есть акции так что пора про акции так в акции у нас есть популярные акции и не популярные акции компания компания вы знаете тут у нас есть например у нас это популярно microsoft facebook google chrome и так дальше продолжайте так же бесконечно и есть новые которые могут вас вниз или вверх ну по большему счету криптовалюта она или по большему счету она больше вниз тянет но редко бывает вверх если вы знаете вы как-то узнаете что это криптовалюта как-то интуиция подсказывает что эта новая криптовалюта вырастет на 200 на 100 то сразу же покупайте ее интуиция не подводит так думаю пробуйте в криптовалюте если покупаете акции то чтобы столько заработать, 20 тысяч рублей в месяц, тут нужно разделить с дней. У нас есть зима, лето, весна, осень. Ну, если по порядку, то зима, весна, лето, осень. По порядку. Но я говорю уже, зима, лето. Это самые топовые. Ну и так дальше. Ниже, ниже, ниже. Самое топовое, что может быть зима, это значит Новый год, лето, значит, каникулы. Зима это, значит, компании, разные компании, о которых мы сейчас говорим, сколько денег нужно вложить в портфель, чтобы выгодно выходило примерно 20 тысяч и 30 тысяч рублей в месяц. Новый год. Когда Новый год вы знали, что сейчас в тренде. Кока-Кола. Покупайте акцию Кока-Кола. Чем больше, тем лучше может даже все деньги, возможно вы вырастите или упадете, вы ну повесить невозможно но немножко вырастить, но если вы хотите рублей в месяц про по пассивному доходу, то нужно и в Apple и в Тиняков акции, да такое тоже возможно, я тут вспомню, Тиняков облигации если вы с Россией, ну и с других тоже так. Я тоже рассказывал про Фельдбанк, Инвестиции, Спербанк, Спербанк. В, в Украине всякое такое. Не буду зацикливаться, потому что у нас ограничено время до 15 минут. Это срочно. Ведь если больше, то и ролик не будет продвигаться. Это плохо. Так, ну для меня. А потом уже может 30 минут. Как популярными инвес инвесторов и 40 и 50 даже час у них бывает это капец ну, я вкратце расскажу так 20 тысяч, 20 30 тысяч рублей какие рекомендую акции покупать чтобы столько добыть добыть денег первое кока-кола второе microsoft потому что новые проекты что связано с играми Google Chrome, он стабильный, но бывает, да, это на последний. Кукукола, Microsoft, э, Тиняков банк, Тиняков, так он называется, Facebook тоже хороший, привезет ну вот, я так думаю, инвестируйте, да. Блин, я только что там, Amazon, вот, и так дальше, вроде бы записывал, и сказал про топ-5 но название не упомянул так что не найдете думаю <с -2> но попытаться найти можно акции макс Prime. Я мне свой ник вот ну, не говорю про это дальше э -э как составить портфель чтобы получить дивиденды регулярно Чтобы получать дивиденды регулярно нужно быть активным каком-то банке что такое дивиденды? Это похожая схема с акциями и похожая схема с облигациями. Там разные годовой, как и в акциях разные, как и в облигациях. Чтобы дивиденды вам было доступно, эта функция как на YouTube так и всякое такое, там прямые эфиры всякое такое, это дивиденды хайпут называться у них там, то вам нужно постараться активничать, покупать. Популярно желательно новые новое есть, так новую. знать такое пословицу Дальше С какой суммы можно начать инвестировать? С любой Можете прям на максимум инвестировать Но желательно сэкономить, потому что бывает что-то не так Поэтому пример, например, если вы не проделились с тысячи рублей в долларах это 50 долларов. 50 ну можно 2000 рублей ну, 3000 ну, как так вот что прям дойти до 20 3, 3, 30 тысяч прям трое раза что так вот 20 3, 30 тысяч рублей в месяц вам нужно покупать популярную акцию вроде все сказал про них Популярно найдите там. Если я сейчас зайду в портфель, вы будете смотреть ролик? Как думаете? Сейчас проверим. У нас с вами есть четыре минуты, в принципе. Так, заходим. Вписываем. Захожу, захожу. Пока что можете камень написать ваше мнение. Вот так, авторизация. М -м, что ж такое то Напишите в комментариях, как вам 4К ролика, если вы в курсе хотя бы... Да, если в курсе... Ну, еще можете почитать комментарии. Если там никто еще все уже не написал, то напишите... Э, давайте продолжаем. Эбай. Это у нас крупнейший в США онлайн акцион. Аукцион. Когда-то это была едва ли не самая большая площадка в Штатах для онлайн торговли. Но Амазон ее обош... обошел То есть она тоже хорошая. Эбай. Акция. Вот статистика. Сейчас если я смогу открыть. Стеревнованная акция. Ладно, не смогу. Дальше. SGR, тоже акция, HGR, знаете какие-то английские компании, потому что Новый год для англичанинов это лучше, в России это по-любому, наверное, лету, поэтому пробуйте и анализируйте. я еще не такой туповый. Игра платформа Roblox, попробуйте выинвестируйте в игру в Roblox, такое тоже есть в инвестициях Тинеколбанк. Это игра платфо игровая платформа, которая представляет пользователям возможность создавать их в виртуальном мире игры. Там, бывает, кстати, тоже она растет. Если я смотрю так, то апрель, 12 апреля она растет. Майя она растет всякое такое. Она растет. Растет и падает, как биткоин. Высоко. Реально. Можете все деньги инвестировать в Roblox, честно. Я хотел бы вам показать статистику, но не могу, извините. Я не такой уж популярный, чтобы прям купить какой-то топовый монитор, чтобы так легче было открывать ее. Так тяжелее. В общем, да, компания Roblox можно нахайпануться. когда она ниже, покупаете, оп, она выросла, продаете. Все вы выиграли. Только не нужно ее хранить. Потому что это не, та, это не то, не та акция. Э, ух ты, кризис Go до Go -э, до, -до Это криптовалюта, да, Гододи. Я такую знаю Значит, Знаешь, что я только забыл узнать. Она, кстати, упала, потом она выросла и стабильно уже начинает. Так что не знаю, про такой не могу сказать, но рекомендую. Вот, сейчас просто растет компания, акция Джоби. Можете в нее инвестировать, но она так растет, так что переждите. And, крупнейшая производительность процедур, один из мировых легенд на рынке. Упала, можете купить. Да, могу, кстати, курс создать, я уже ее создал. Пишите мне сейчас сообщение И скажу какая цена Она платная стала, раньше был бесплатная, до того как канал удалили Где канал мог оплачивать <laughs> все это дело пришлось сделать платным Так, компании Booking HelloGind Я вам назвал какие-то компании, которые вы должны зацикливаться все. Так, это компания. Дальше у нас S-G S-Gar-Sp-Gлин S-G. S. S, ger. S, ger. S, ger. S Можно как-то еще ей перевести? <связь> Может, еще научусь. Кто сошитаю еще? Скверспас. скрэс Вот так он нам говорит. Хорошо, это компания... Так, MatsDrap. Yep. Match Group. Match Group. Хайвуд Match Group. Компания Match Group, Investor, Также Shopift. Вроде бы так... Shopify. Shopify. Я не Я это переводил. Shopify. Шопе five, э, Повторим. Матч-крип. матч Прям крип Squarespace. Squarespace. Ну, вроде хватит, думаю. И так дальше. Ну, там их пару штук уже осталось. Ну, в принципе, это дополнительно. Там еще не договорились, что есть другие со сети, сети. Рутуб, если есть. <laughs> У меня канал там есть. Так что Рутуб, наверное, вырастет. Кто знает. Пока что я туда не инвестирую, вообще даже не знаю. Ладно, говорим дальше. Как составить портфель, чтобы получить дивиденды регулярно? Изучить структуру фонда One. Рынка. Так, я еще это не в курсе. XFXRL ТМОС. Пережду, пока не изучу, да? Ладно, давайте сейчас. Изучаем структуру фонда. Вкратце. Сейчас, может, возможно я вспомню. Может, я и даже купил дав давно и не использую. Кстати, она есть в Офигеть. Она есть такая акция бы так э, куда лучше инвестировать 30 тысяч долларов в акции или идентификации фонды изучаем структуру фонда вот то что нужно Помогите, что такое но ну, и скажите подписчикам ну и мне чтобы я продолжала помогать если... ну, бесплатно блин ой причины в нем э анализ такие, роста тиников в общем она тоже есть это что новое я вам рекомендую мне там не открыто еще напишите мне в комментариях если у вас есть тиников банк и вы сколько и пользуетесь ею офигенно будет какие акции я купил на свой инвестиционный счет Apple популярная акция Apple Facebook Cocolom ДНЗона купил 3 месяца назад, в лето, продам ее в Новый год, будет плюс 30% или 20%, мало, ну, хоть нормально, так стабильно. Фейсбук купил, если на Вресте, думаю, Новый год тоже, все просто потом новую каникулы я сразу покупаю и продаю, каждый год стабильно, думаю, так немножко. И в годовых у меня где-то 20, от 20, 30. То есть инвестировать 10 тысяч рублей, получаю в конце 13 тысяч, 12 тысяч рублей. Маловато много. Ну, решайте сами. Сами. В общем, что не хватит. Всем удачи, всем пока. Я уже не могу. В конце видеоролика можете по подсказке кликнуть и посмотреть дополнительные видеоролики. я Есть в инстаграме. Если вы не нашли, напишите в комментариях, я вам скину. И я еще не могу назвать Инстаграм. Я не могу подумать, как это сделать. Ссылка не могу кинуть. Не знаю как. Напишите, как вы это сделали. Пока.